И всем привет, с вами Богдан Сегодня бы хотел бы я подвести итоги на три аккаунта Давайте рассмотрим условия Подписаться на мой канал Потом подписаться на канал Грешника И набрать тут 340 лайков Но вы не, не набрали хотя бы 30 лайков из за это я вас прощаю Такс, если что, можно ссылочку опять заново скопировать, потом ставить вот сюда, сейчас посмотрим, кто выиграет. Вот это, ну один человек, только члены группы, далее, Их тоже победить, интересно. Такс, и побеждает Рустан какой-то, надо посмотреть, кто это такой. Он не в сети. Я не знаю даже, что делать. Ну ладно. Давайте еще посмотрим, кто выиграет. Узнать победителя и побеждать Артем. Такс. Либо Руслан. Давайте еще одного человека выберем. И я выберу, кто выиграет. Далее. Такс и побежать иван надо посмотреть он в сети или нет так, он не в сети он тоже не в сети а иван Заходил вчера мне не надо же кого выбрать хотя давайте руслана давайте напишем ему, там привет всякое такое ты выиграл в конкурсе а давайте еще попросим скрин то что он подписан на мой канал скинь скрины то что ты подписан на мой канал горяченько и на группу а скрины я скину вам, знаете куда? Ну, я сделал, короче, итоги вот тут в группе. И... И что? И я попрошу чтобы он оставил скрины, то что он подписан на меня. Вот. Вот, все отправляем. я пока ему аккаунты не буду отправлять. Он, когда появится в сети, напишет мне скин скриншоты, тогда уж я ему ее дам аккаунт. А с вами был Богдан. Всем удачи, всем пока-пока. И не забывайте подписываться на мой канал. Пока.